Всем привет, с вами Сокий, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем играть в игру Ghost Watchers. Вот такие у нас миссии. И сегодня я буду не один. Конечно, мой друг еще не загрузился. Но сегодня будет с нами Егорик. Не знаю ли знакомы вы с ним с прошлой серии, или будьте знакомы с ним с будущей. Но в любом случае, будьте знакомы. Ну, короче, погнали. Привет. Ты куда убежал? Не Страшно. А я уже все бросил. Ну, и, и тебя тоже. А, и меня. Понятно. 15-20. Я пока счетчик 6 сделаю. У нас вот в этой Просто игре. У нас в игре вот такие вот штучки, то есть э, миссия отличается, как, чем у фазмофобии. Нужно определить тип призрака, возраст и настроение призрака, а потом его поймать. Это вот, в принципе, различие между фазмофобией. Пять... Ой, пятьсот Это у нас кто-то древний, получается. Может быть. МП возьму, термометр. Пойдем с Эмпи походим. Да-да. А что у нас за миссия? Посмотри, я не смотрел. Разозлить ЕМП, проклятое зеркало, машину. Забрать проклятую игрушку. Опять. Опять? Mm -hmm. Мы уже предполагаем, где она есть. Давай термометром. Най, держи возьми термометр, пожалуйста. Я фонарик возьму свой. Пойдем на второй этаж. Я нашел игрышку. Где она? Здесь. Вот лежит. Ага. Возьми если с если можешь. А у меня нету. А я могу. Давай ее тогда заберем сразу. Ну так. Все равно ребенка не будет. Хотя? Кто знает. Правильно. Оп. Так, зеркало Фиграем, тоже где-то в туалете. Свет включил. Это я, это я, это я. Опа, двоечка. Стоп. Сюда, наверное. Три. Что это было? Что-то... Взял... А, ты измерила его МП. Сколько было? Три, три, три. Ред три или... Просто три. Я это пытаюсь надо просто... найти зеркало. Да, ты покачай, я буду смотреть за этим. Спиртичкой доской и так далее. Куклы. <гас> Он меня... Он меня утащил. Да, я Господи, вижу. Господи, я испугался. Минус пятнадцать. Так, это висельник или ребенок. Кстати, слушай, с ребенком не очень нравится мне. В него хрен попадешь. В этот раз я буду бросать. Он меня опять утащил. Стой, рев, по-моему. Куклу нужно смотреть, стой, подожди, ждем. Стой, ну я. Нет, я я, прим... я, я, я переместил, Я перемес. Я переместил. Опа. Опа. Да-да-да. Древний. Так, ждем пока с куклой. Так, Человек. получается. Висельник. Древний висельник. И получается нужна кукла. Смотреть. Нужна поднимает. Кукла поднимает, да. Спокойный. Спокойный, пойдем, я загружу пока. Угадали. Так, святая соль. Надо. Ну святая давай. Святая соль, я взял. Окей, а я пока посмотрю. Золотая бомба, значит, следующая. Три свечи, нужно... что там. Обяз... обязательно надо сначала это все А да да, да да я ничего не курю я просто сразу взял чтобы потом пошли я промазал или или не то но он меня тащил короче А ты святую соль просрал Да пойду куплю еще одну Опа охота вот Ну у меня я крест я спасусь я Нет ты убегай убегай наоборот. мне это мне нужно У меня крест я все равно спасусь А я жду крепов кстати ой Бежит, я. бежит. Хорош. Фига себе висельника ему нормально подвешенным постоянно становиться. Я взял золотую Да, нормально. Золотая бомба. Да, я взял. А я изучаю. Да я взял, да. Нужно найти свечи, где они вообще есть. Я уже ни разу их не видел. Вот. Вот здесь вот одна стоит. Здесь вот. Я нашел две, три, все, нашел три свечи. Окей. Значит, сам потом активируешь. А все, все, хотят охотно. Ага. Взрывайся. Он все с одной и той же места, друг, mm, я хорошо. даже не, смотри, смотри, повесился, Ха так, за шесть, три свечи, Держим. давай О господи, как он страшный, конечно. фига себе, он неожиданно так, три, прекрасно, осталось распятие, охота. А у меня распятие, еще. у меня распятие, охота у тебя, у меня распятие, а окей, давай я буду пока захожу за этим, да, да, ой, хапец ты страшный, он меня поцеловал. Так, да, хорошо, подожди. Защищает распятие, соль... Нужно взять то, что защищает, если что. У меня распятие. Огненная соль. Но его нужно поймать его теперь. Давай, погнали, я взял Ой, Ты я взял взял <свист> бомбу? Кидай, кидай. Ты промазал! Попал? Ладно. Хороший. Приветик. <свист> Легко. Настолько ну быстро вот сыграешь, что все. можно и вторую карточку сыграть. Ну, можно. Вот вторая катка у нас приступила, и вот такие у нас миссии. Сделать фотографию призрака, открыть все экраны в доме, поговорить с призраком по радио и воспользоваться проклятым зеркалом. Приступим тогда ко второй игре. Хм, еще не нужно то, что комнату. Не найти. Нет, нужно еще комнату просто найти. Он так не... Нет, он по всему от дома. Нет, нет, нет, нет. Реально, не по всему Да, да я проверял. По Не, -а. Он в каких-то областях именно. 500-1000. 500-1000. Имба. Энерджи. Да. Так что у нас еще есть, подожди. Я в... Проклятое зеркало. Слышь, спринзов, так скажем. Все, а, Фонарик у тебя, да? Да, да. Пойдем активируем как его сделать. А, минус 3. Так, подожди, минус 0-1 было, 0-1. Дальше идет. Пять плюс, плюс 5, минус 5, по-моему. 5, 5, минус 5. Плюс 5, минус mm -hmm. 5, MP, red 3. Red 3 Это тьма, тьма. Был кстати Я в воду это выключу по чертям, я не хочу ее слушать Подожди, ради проёмника он на че А. Он меня утащил через дверь Да-да-да, я заметил, а ты в проёме стоял, гений Ну подождем, давай, там же помнишь, не сразу Ты он? Нет, вообще ты тут самец, вообще альфа альфа Я ж не вижу кто тут. тебя, ты у меня вообще такой Мужик. В куртке такой... Э да. Э -э -э, -э -э -э, Желто-синий, да? чуть синий да, И да. черный. А, ну, похоже, одинаковый. Да, да, глаза, так... yeah, да. Похоже, Да, да, да. Здесь еще глаза такие. Да, прическа, наверх Да, да, залез наверх. Классно. Оп. Каракуляр сказал. Логично. Сейчас он начнет, смотри, сейчас начнет. Опа. А из угла в угол, как я и сказал, кстати. Да, да. Я сейчас поднимать на каждого будет. Ну, поднимай, да. Спокойный. Загружаю. Нам брать его приемник будет слышать. Все правильно. Ну погнали. Ура, победа. Поимка, призрак. Золотая так. бомба. Окей, давай, я Фотов, буду ждать сзади. Да, если что, он сейчас сюда прибежит, я от меня. Спасибо. Он тебя утащил. Здорово. Нет, мне нужно чтобы Он меня на задний двор. Интересно, зачем он надо на задний двор, если там я в безопасности? Да О, нет, охота, охота, охота. Я его вижу, так что... Стой, скажу. Слева, слева. Ты... Фоткай, фоткай, фоткай, фоткай. Я не успел. А. Так, включить 5 источников света. Стой, охота, охота, охота, охота. Эта штука нас спасает, кстати. Четыре, все. Пять, все. А, нам нужно именно включить, неважно, важно, сломаны они или нет. Ну, так... Че? Магическая книга. Сейчас бросаем ее, просто ждем. Смотри, весь, весь. Прикол. И, она... И сейчас она активируется, она взорвется. Вот, да. видел? Все, выключен вот. свет, забираем его. И теперь благовоние, погоди, у меня благовония. Ага, ага, я взял штуку, чтобы забрать его. Ну, наконец -то. Вот, наконец-то. Выйди. Давай, давай. Чика, пачика, пачика, чика, чика, чика, чика. Давай уже. Он с левой стороны выйдет, наверное. Привет. Э, он... а почему он? Эм, он на меня пошел просто. Походу. <свист> он просто меня рядом пробежал. Да, я видел. Наконец-то. Наконец я просто пробежался. Я тоже, кстати, начал бежать. Я вышел с вообще. Ну, откуда ты пробежишь? Ты ч Он побежал, лям, что? меня вообще? То есть ему вообще пофиг. <свист> ну тогда. Зачем? Ой, ой, все промахнул. Поймать. О, наконец-то. Может потому что я выхожу из дома, поэтому ему это не нравится. Наконец-то. А, знаешь, чем прикол был? Ну. Ты бросил последнюю, вот эту штуку. Вон он вылезает, смотри. Погоди, у меня камера забагалась! А я, а смысле он же меня поймал? Не, а. Смысле нет. Это а благовония тебе? Но... Да. Ты уверен? Нет. нет, стой, нет стой, стой, Поход охота, понять. да? Да. Давай, проверяй. Вон он бежит, бежит. Давай, давай. О-у-у, страшно. Быстро, быстро, легкая. Дружок. Mm. Держи. Зачем нам ну, решетка вообще нужен сфер? Ну, тогда на этом закончим эту серию. Всем спасибо за просмотр, тогда всем удачи и до встречи в следующей серии.